24 апреля в Латвии пройдет Большая толока. Многие уже готовятся провести весенний субботний день, занимаясь уборкой и облагораживанием лесов, берегов, водоемов и прочих территорий. К сожалению, делать это дружной и многолюдной компанией не получится, ведь из-за эпидемиологической ситуации необходимо учитывать актуальные требования безопасности. Не лишнее будет также заранее ознакомиться с указаниями местных координаторов акции. В ДАУГОПЕСА за проведением толоки отвечает Управление коммунального хозяйства. Остается такой же, как и в прошлом году, что большие компании не собираются, но стараемся больше, наверное, долговать или в индивидуальном порядке, или в кружке семьи. И просим всех жителей, которые будут участвовать в субботниках, мишки оставить в таких местах, чтобы завязальная машина смогла нормально подъехать и эти мишки вывести на полигон. Индивидуальные участники и те, кто собирается работать вместе с другими людьми и своего домохозяйства, должны подать заявку на участие и отметить территорию, которую планируется прибрать, на домашней странице talcos.lv. После этого в УКХ поступит извещение регистрации, которая будет согласована в онлайн-режиме, если подтвердится, что подлежащие уборке мест находятся в на административной территории города и не принадлежит какому-либо физическому или юридическому лицу. УКХ напоминает, что официально прибираться во время большой талоги можно только на территориях, находящихся в владении своим правлением. На домашней стране, на странице Большой Талоки доступна также карта загрязненных мест, где каждый может отметить особенно захламленные места, наиболее сильно нуждающиеся в уборке. Зарегистрированные участники совершенно бесплатно получат специальные мешки для сбора мусора. Их будет организовано выдавать Управление коммунального хозяйства. Подробная информация о том, когда и каким образом можно будет забрать мешки, в ближайшее время будет опубликована на домашней странице самоуправления daugupils.lv. Подавать заявки на получение мешков могут и те, кто хочет принять участие в акции, но по разным причинам не может сам пройти регистрацию на сайте talcas.ru. Специалисты УКХ выдадут мешки и помогут пройти регистрацию. У индивидуальных участников в этом году будет возможность получить специальные мешки также в магазинах Максима по всей Латвии. Сделать это можно будет с 19 по 24 апреля, совершив символическую покупку хотя бы в 10 центов. В этом случае не обязательно заранее согласовывать свое участие с координатором Толоки, однако нужно соблюсти обязательные условия. Все индивидуальные участники должны доставить заполненные мешки в ближайшие официально зарегистрированное и отмеченное на карте место, чтобы оператор по уборке бытовых отходов знал куда их забирать. Также имейте в виду, что количество мешков в магазинах максимально ограничено. По вопросам проведения большой талоки на территории Даугупелса можно обращаться в Управление коммунального хозяйства по телефону или электронной почте. Сюжет готовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупелской городской думы.